Она его убила. А как она. Стоп! А как она его убила? Вот это вот, это вот это что такое сейчас там было? <толк> Милашка, прям. Прям паечка. Ну, вот реально, он не понравился. <гас> <гас> Блять! баная! Сука! <гас> Блять! Эй, любителям самых страшных и самых ужасных видеороликов на планете Земля, может быть, я не знаю. Давайте сегодня посмотрим три самые страшные короткометражки, которые нашел в интернете. Думаю, вам они очень понравятся, и, конечно же, вы поставите огромный лайк за возвращение этого формата на канал. Так что давайте посмотрим, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, и мы начинаем. Она ушла. Она ушла. Она ушла. Ну что ж, у нас самый первый видеоролик называется «Sleepy Eyes», или как приводить его на русский язык, называется «Сонные э, глаза». Да, правильно. Почему-то у меня сразу в голове всплыла игрушка «Айс», типа глаза. ну, не знаю. «Propeller Presence». Э, чуть не забыл сказать кое-что перед началом «Кормит края». Ну, я знаю, что я очень много говорю и прочее, но... У меня недавно, когда я снимал видеоролик прошлый, у меня почему-то прилетел бан на какую-то короткую метражку, не помню какую, либо сестра, либо какая-то там, вот реально прилетел бан, Я, я больше всего боюсь, чтобы на вот этот не прилетел. Так что вот. Вау. Ну это каждый человек перед сном сидит в телефоне, ну ничего такого не бывает, прям страшного. Такой спишь, такой чувствуешь кайф такой. Блять. Что-то вот знакомые прям. Не обращай внимания, спи спокойно. Ой. Вот. А, не, а движение это было? Это хуйня просто так дергаться-то не может никак? Мать, то ты типа бы дверь закрыла бы вот так на замочек. Вот опять... А вот сейчас движение было вот этой фигни, которая у нее висит на стенке, я на это видела прекрасно. Во! Я говорю! <как> блять, Ебана! Сука! о, блять, У меня прям сердце ёкнул! Оооо! Мать твою! Ой, вот я, слава богу, я предупреждал, что типа... Я давно их не смотрел. Еба... Я так пересматриваю здесь всякие... Блять! О о, о! о! Мать твою! О, сука! Это что такое? Блять! У меня сейчас тут истерика не случилось. Сейчас, сука, кину, блять! Ты -ды ты, -ды ты, -ды ты ты, ты ты? Я такой хуйню не боюсь. Никого. Что? Мать, ну, тада, там же типа кто-то был. Блять. <звёк> Стоп, я. Так, типа. На всякий. Под кроватью. Ой, бля, ой, все, все. Я, я не смотрю, потому что я знаю, что будет. Предполагаю, там либо Бугимен, либо какая-то другая хуйня. Женщина, ну подумай логикой. Ну где же оно, блять? Серьезно, никого нету? Сзади... Блять! Ёба! Тарас! Господи! Я, блять, обосрался три раза на этой хуете. А что-нибудь будет в конце развязка? Не, вообще не будет. Ой, так, возвращаемся. Что я могу сказать в итоге? Ебать, я обос. Реально, я чуть не. Вот реально обосрался три, три раза. За всю промежуток Моей времени сидения на канале И, и сма... я реально смотрю И на ночь еще смотрю прям в... Фильмы инди-хорры там Ну любое там Жанр фильм тему который ужастики Они меня не пугают Вот эта хуйня со звуками Вот именно скримера они дают вот этот маленький развлекательный эффект На твое тело, на твой организм чтобы ты почувствовал, а Сейчас что-то точно будет Блять, охуенно Если бы этот человек снимал какой-нибудь реальный фильм Реальный фильм то, может быть, он получил бы Греми либо... Полу... Ну, я именно как режиссер и продюсер, с точки зрения продюсера, то было бы классно. Ставим этому, к этой короткометражке прям огромный лайк. Мне он прям реально понравился. И он чутка что то мне какой-то фильм напоминает. Вот чутка какой-то фильм прям. Если кто-то вспомнит, напишите в комментариях, пожалуйста. И мы переходим к следующей короткометражке. И следующая наша короткометражка называется Cam Closer, то есть, как переводить на русский язык, камера ближе, ближе камера, ну, типа, там, какой-то вот такой вот английский язык. Типа, давайте посмотрим и увидим, стоит ли она того. Но сразу по скринам, ой, это я мне просто показывал тут. А... Наша родная тетя, которую мы видели в первым, самый-самый первый короткометражки, это чай и яблоко. Uh, это такой режим похудения. Ух ты же, блядь, ебаный в рот. iPhone 4S, мать твою. Охуенная камера, брак. И чё дальше? <сёк> Мать, тут ну ты типа меня тут уже не напугаешь. <сёк> Мы с тобой огонь в воду прошли. Ой. Да, это она, походу. ты ты Минус она сразу же. Спорим, ее первый убьют. <noCHEERING DOOR> вот пр просто вот мне кажется, что всегда таких тупых тёти бивает. Ой, бля, ой, бля. ну... Вот бывает же имбецилы, ну реально бывают, дауны такие, ну нахуй вот просто такими рождаться и быть очень, очень сильно любознательными, вот почему-то надо быть такими. Блять! Мать! Мать! <плес> Блять. Типа, ты ты меня только напугала. А вот это вот, это вот это что такое сейчас там было? И знаете, что я сейчас такое что понял? Это прикольная карманная крашка, но она не страшно, но она прикольная. А, походу это просто тот же, один и тот же павильон. Смотрите, тот же самый торшер. Та, та же именно пости, Вот просто все одно и то же. Тоже, сука, самый коридора. То есть это тоже самый павильон, где снимался там э, Игастин Свет. Ну, типа, это, ху... типа, шорт фильм. То есть, помню, была короткометражка, а потом ре реально вышел целый фильм. То есть это, типа, на следующую, типа, на следующий байт на новый фильм. Либо это продолжение Игастин Света. Все возможно. Ладно, этому я поставлю дикий минус. Интересно, но слишком такой... Скр скримерной один раз, скример, и все это типа страшно, не Ф фигня парашная, погнали дальше. Дальше будет интереснее и, конечно же, лучше. Так что погнали к следующей короткометражке. А эта короткометражка, ну, то есть, уже третий по счету, называется Moonlight Man. То есть, мы уже ее смотрели ой, как давно! Ой, как давно! Это уже вторая часть. И, честно говоря, я такой думаю, блядь, смотрели не смотрели, начинаю пересматривать старый выпуск, где я там смотрел и... Нет, это реально новый. Давайте посмотрим, что изменилось с прошлой частью, только там... Я видел, что мужик, да, вот. The Ну, блин, ну что за титры такие... Картинка как-будто либо с камеры, либо с айфона А, типа вообще в похуй, типа вот Типа он рядом стоит То есть, вообще, ему вообще похуй То есть, раньше он просто стоял там своими когтями там -ды -ды -ды -ды -ды -ды -ды -ды. А это просто на похуй стоит Радостный такой А, еще, кстати, еще золотой маске Вау Охуеть. Че погнали драться. Я только не понял. А он его видел толком-то или что? Даже перчатки надел. А, это грабитель! Вау! А типа типа Монлайн это лунный человек, который убивает людей, которые типа незаконные, что ли? Ну, типа тогда, смысл, убил ты А типа Бэтмен только в самых страшных реалиях? О, да женщина появилась, вау! Типа он ее схватил, ну стой, стой, стой, я даже сейчас прям, приб... я даже назад отмотаю. Господи ты меня еще пугаешь, мать твою. Да, она побежала, но я... да, нахуй. вот интересно, что он хотел грабить, вот, вот что ради интереса. Немножко погромче делаем, вот так. пара пара па пам пам пам, -пам И надо же быстрее съелывать то что могу я я вот реально пока не улавливаю суть а это он уже ограбил идет на ограбление Э -э okay. Okay. Ну ладно уж тебе А что за копия чужого? <звы> <звы> <звы> Ебать! Охуеть Ну Но... Я так скажу Ну типа это нифига не страшно Ну нифига это не страшно Но именно детализация Именно этого персонажа Мне больше всего понравилось Вот посмотри на него Какой он красивый какой он красивый, какой он милашка, прям, прям паечка. Ну, вот реально, он мне понравился, но это прям мой фаворит на... Нет, он мне фей... будет на втором месте по самым страшных э, монстров. Если бы, блин, если бы я делал лоры на каждого монстра, я бы прям реально был популярным. На будущее надо идею ставить, кстати, ну да реально. Ладно, этой короткометражке мы ставим, ну, минус, ну реально минус. Ну, типа атмосфера есть, есть... Но, чтобы было бы страшно, я ничего не вижу. Переходим к последней нашей дополнительной короткометражке, которую я нашел в интернете. Погнали! Go, oh, <связывается> ну, и наш дополнительный бонус — это мультфильм. Ну, не, не, конечно, не короткометражка, но это мультфильм, страшно, типа, говорят, но я хочу посмотреть. Представляю... Под... Патч-рорк. Типа изменяемая работу, что-то такое. Типа патч, типа что-то по пофиксить. Скульптор, вау! Я музыку немножко потише, чтобы мне бан не прилетел. типа намек на что что она умерла или чё ты пока не понимал походу умерла реально <свистит> ну нахуя ну понимаю горесть обида ну Ай, Депрессия. Италия, что ли? Саламу! Значит, французники, вау! Wow. Он рук тебя даже не коснулся. <смех> <смех> Окей. Ножки. Вау. Какие же ножки? Есть. Бля, больше всего похоже на маньяка. Я, конечно, все, я понимаю, у каждого взгляды свои, но это реально похоже на маньяка, который выбирает самую лучшую часть. Девушка, вау. была очень бурная ночь Оу. я говорил я говорил он собирает себе идеальную жену точнее прошлую жену Осталась голова. Вау. Uh -huh. Изучаем танцы. Uh -huh. Ну, играется с ним. Ох, oh, танго. Ох! Oh! Бля, пиздец. Еще одну убил бабу. Вот пидорас. О, осуждаю. Она его убила? А как Стоп, а как она его убила? Тоже маньящика. А ей какой кадр нужен был? Блять, они было, были бы прекрасно созданы для, друг для друга. Вот, вот, сер, вот серьезно говорю. Она его вот так. Точнее, он ее так. Он ее прижал. Поцеловал, и рука-то идет, блядь, сука, с, дру с другой стороны. Это каким-то макаровским хером, она его там, типа, вот с другой стороны, вот, вот так хуярит и. Ой, блядь, э, ни нихуя не понял. Типа, прик прикольно, реально, задумка прикольная, но блять. Э, типа у меня вот реально спорный вопрос: как она его убила? Либо там был, она сделала с ним разворот в танга и она такая сказала, типа, а, давай посовемься, она такая. <кху> <кху> Бля, даже плохо стало. И так... она такая, хочешь поиграем? <кху> Эй, все, нахуй, секербашка. Либо я другого очевидного метода не вижу, что бы еще произошло на этом танго, <кху> Либо он достал нож, она отобрала брала у него нож, и она в него садила. Все, у меня больше нет предположения, что она могла с ним делать. Ладно, мы посмотрели сегодня с вами самые страшные короткометражки, которые я нашел в интернете. Ну, не самые еще страшные, это такой более-менее э, среднячок. а скоро будет еще самое горячее. Так что, как говорится, не скучайте, скоро будут новые. Так что нажимайте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока!